Приветствую, мои родные, мои любимые! С вами Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный гороскоп на неделю для раков. И, мои родные, конечно же, данный гороскоп, несмотря на всю его точность, он общий, а вы всегда можете получить мою индивидуальную поддержку в виде индивидуального гороскопа на неделю, где мы рассматриваем три сферы вашей жизни – любовь, здоровье, деньги. Я даю рекомендации на каждый день недели по трем сферам жизни. А также вы можете получить индивидуальный гороскоп на месяц по каждой сфере отдельно, где также на все дни месяца идет описание а, той сферы жизни рекомендации точные которые вы можете от меня получить чтобы посмотреть пример гороскопов и заказать конечно же для себя такой индивидуальный а, подарок вы можете перейти на наш канал под, в youtube подписаться на наш канал и под этим видео вы увидите ссылки на пример гороскопа и возможность его заказать а сейчас а, гороскоп на эту неделю для раков. У вас, мои родные, на этой неделе могут произойти значимые события, которые отразятся на вашем социальном и профессиональном статусе. Возможно, вам предложат занять более высокую и более ответственную должность, либо вы сами найдете новую работу, которая вас будет устраивать больше. Не исключено, что вас, ваш социальный статус в чем-то поменяется, притом в лучшую сторону. Ну, например, это бывает при вступлении в брак, при окончании учебного заведения, получении документа, подтверждающего вашу новую квалификацию, либо вы станете бабушкой или дедушкой, это тоже мои родные новый статус в любом случае на вашу персону станут обращать внимание больше окружающие. В случае перемен в профессиональной деятельности вы сможете успешно применять свои знания на практике. Это время высокой работоспособности, когда вы способны интенсивно трудиться, не чувствуя усталости. На выходных могут осложниться партнерские отношения. Ваш партнер может проявить неустой, неуступчивость и стремление контролировать вас. Ваше поведение и продолжая тему отношений хотела бы еще добавить влюбленным раком не стоит пропускать день 6 марта он дает хорошую возможность поддержать гармонию отношений перед лицом любых перемен общий тренд событий недели покажет, что острые углы не удастся проигнорировать, как бы вы ни мечтали об этом. Не стоит закрывать глаза на тенденции, которые вас настораживают или вызывают вопросы. Скорее всего, в самое ближайшее время они получат развитие. Партнер может поставить вам условия и потребовать конкретики, для которой вы еще морально не созрели. А теперь, что касается финансов и карьеры. Высокий уровень работоспособности раков на этой неделе позволит добиться впечатляющих результатов. Наиболее преуспевают те, кто работает физически или использует в своей работе технику, машины и вообще любые механизмы. Вырастает производительность труда у мастеров сервисных центров по ремонту и обслуживанию автомобилей. А бизнесменам рекомендуется заниматься внедрением технических новинок на этой неделе. Вместе с тем будьте внимательнее при работе с клиентами не торопитесь подписывать соглашение о сотрудничестве Ну что мои родные такова будет ваша неделя пишите в комментариях делитесь чем вам полезны наши прогнозы что исполнилось из прошлых прогнозов и конечно же мы всегда рады когда вы нам говорите спасибо в виде лайков ставьте лайки мои родные активнее делитесь в соцсетях нажимая на кнопки соцсетей чем больше больше людей вокруг нас счастливыми, тем счастливее станет мир. Не скупитесь на информацию, вам это ничего не стоит, всего одно нажатие на кнопку соцсети. И миллионы людей благодаря вам и чуть-чуть нам станут счастливее. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Вы всегда будете в курсе новых видео, прогнозов, ответов на вопросы и прямых эфиров, на которых я отвечаю на ваши же вопросы. А сейчас я говорю вам до свидания. С вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. И самый точный энерговибрационный прогноз на неделю. И, конечно же, по нашей старой доброй привычки обещаете стать еще более счастливыми пока пока мои родные